Челлендж обычный, да, против блендера еды. А самое главное правило, то что кто не съест то, что ему попалось, тот получает минус 1 балл. А кто соответственно скушает плюс 1 балл. Поехали! Еду обычную, а кто будет есть блендер? Еду. Ярик, ну что, открывай. М -м -м, суши. Ну что, Арик, будешь перемалывать свои суши? Да. А Попробуй. Да. Я не люблю Вот это поворот. На вкус обычная суши. Я попробую. Поэтому мы защитим тебя. А я свой попробую. Просто. Я не пас. Суши. Мы да. всегда заказываем суши в Бенто-суши. Они самые вкусные там. Первый раунд был очень вкусный, да, Ярик? Да! Приступаем ко второму раунду. Продукты в студию. Я. Ярик, скидываемся на Суефа! В этом раунде я решаю. Давай, дерош. Блэнка, пожалуйста. <соснования> У тебя течет течет. Да, М -м -м. Короче, из трубочки. М -м -м. Твайское наслаждение. Твайское наслаждение. Что же будет дальше? Что же будет дальше? Что же будет дальше? А, третий раунд. ту е -па. Все, Все я... ты выиграл. Ну, камон. Ну, ладно. Давай, ты будешь перемаланную еду или обычную? Обычные Ну тогда мне перемолотую Чувствую это будет не очень вкусно Но а, все таки попробовать Ну а я начинаю перемалывать Наши макарошки с соком Все мои когда перемолчат Потом их вторую часть Мою плюну Вот еще Ну ладно Давай И сейчас это все заливать соком Да Попытка, пыль, пытка, может быть. Нет, я отказываюсь это пробовать. Значит, ты тебе не нет. Ладно, Фу. все, представим, что это вкусняшка. Фу, нет, я не могу. Фу, нет. Я не могу, просто не могу. Раунд с макаронами у нас не вышел, и мы оба проиграли. Фу, е, -фа. Да ладно, да ладно, да ладно. Картошечки. Как же. Я люблю. Вот столько картошечек mm -hmm. и половину бургера. Да? Ну чуть-чуть себе оставлю. Вот так. Но попробую, потому что это да, в принципе, Но не Лучше я попробую вот это. Мне так голая ставь. Ребята, если вам когда-нибудь предложат съесть бургер с картошкой, из колой, никогда не соглашайтесь. Это настолько отвратительно, что просто А нам выставьте только лайки, никаких дизлайков. No, no, no, no, no. Ну что ж, раунд пять. Поехали! Надеюсь, я выиграю. Нет, это я. Су, фа. Ты меня выиграл. Значит, это я. Давай. Реально очень вкусно. Ладно. Я пока что. Я вы... тоже фой ее давай. Думаете, не давай вместе? Нет, давай я. Вместе. <звук> <звук> Стакан. Мама, а это как <звук> называется, что мы сделали, а? Смузи. Смузи. Очень вкусный смузи. Ну, очень. Смузи. Иди М -м -м. сюда. А вот М -м -м -м. ты где? Опа, опа! Мясо! Ребята, понравилось видео? Поставьте лайк! И... Подписывайтесь и поставьте мой колокольчик на колокольчик, Я как правильно мыслит. Всем пока! Мы на канале Смитки! До свидания!